Добрый день, уважаемые зрители! Я и моя семья обратились в фирму Землечист с пожеланиями очистить наш участок. Порядка 10 соток от травы, от корней перепахать, засеять, посадить газон. Прораб Евгений с бригадой со всей работой справился на отлично. Все вы это можете посмотреть на видео, которое он вам покажет.